Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. В этом видео я вам покажу два майнинг-проекта, в котором можно зарабатывать деньги без вложений. Первый ⁇ TRX майнинг фарм Здесь у меня уже 26 тронов. Здесь я не вложил ни копейки. И это моя будет вторая выплата. Второй майнинг называется нет Здесь я зарабатываю с вложениями. Также здесь можно зарабатывать без вложений. Вы здесь за регистрацию получаете 6 долларов. И давайте сейчас проверим данные майнинги на платежеспособность. Нажимаю здесь кнопочку вывести. Здесь минимальная сумма для вывода 20 трон. Выбираю здесь вот TRX. итак видим вот моя транзакция на 26 тронов нажимаю здесь confirm вот моя транзакция троны списались давайте посмотрим здесь историю И здесь я зарабатываю абсолютно без вложения не вкладывал что ни копейки вот уже на протяжении 137 дней я здесь зарабатываю и мне удалось вывести от 26 тронов и первый раз я выводил 20 трон это без вложений сейчас в конце видео я вам покажу что э, данный майнинг платит либо же не платит переходим к этому майнингу здесь также нажимаем кнопочку Виздрав. в этом майнинге мы можем заходить сюда каждые 8 часов нажимать кнопочку бонус и получать здесь дополнительный бонус к вашей мощности, которую вы получите без вложений. И нажимаю здесь кнопочку вывести. Итак, заброс на вывод средств успешный. Перейдем сейчас в мою историю. Видим, здесь я вкладывал 200 TRX. Вывел я вот 0.024 BNB. И вот здесь я только что поставил на вывод 0.022 BNB. Итак, видим, по нынешнему курсу я вывел с данного майнинга 6 долларов. Данный майнинг еще платит. Переходим к этому майнингу. Сейчас я авторизуюсь на бирже Binance и покажу вам данную выплату Итак, вот депозит на 26 тронов биржа бинанс деньги у меня уже на кошельке данный майнер он платит без вложений сюда можно вообще ничего не вкладывайте пройдет месяца два насобирается минимальная сумма на выплату и вы сможете отсюда вывести также здесь можно зарабатывать и с вложениями в общем, друзья, я вам все показал, данные майнеры они платят, кому они интересны, все ссылки будут в описании. На этом все, желаю хорошего дня и всем пока.